Изготовление работ начинается с оцифровывания слепочной модели в оптическом сканере. В программе Dental Designer зубной техник моделирует индивидуальный абатмент и анатомическую коронку на компьютере. После того, как моделирование завершено, готовый STL файл отправляется по интернету на сервер компании «Бегу» в город Бремен, Германия где через программный пакет Citrix зубной техника Откам совершает необходимый контроль качества на наличие ошибок по параметрам, установленным инженерами компании Bego. Это могут быть, например, тонкие стенки-коронки или недопустимый угол наклона абатмента. Это первый этап контроля качества. Затем отправляется запрос на просчет в технический отдел компании Bego, который подготавливает НЦ-программу, совершив необходимый контроль полученных STL файлов Это второй этап контроля качества после которого цифровой отдел компании BEGO присылает в наш каткам-центр из Бремена по интернету путь фрезы, то есть путь каждого инструмента при изготовлении индивидуальных абатментов и анатомических коронок. Для изготовления индивидуальных абатментов используется сверхточный швейцарский семёсный станок «Полный автомат», при изготовлении в котором руки инженера и зубного техника не касаются деталей и выходят из станка на 100% обработанными. Уже в октябре 2015 года проведена инсталляция швейцарского станка под ведущие системы. Теперь в немецком зуботехническом центре «Каткам Бего» можно изготовить индивидуальные апатменты не только для имплантационной системы «Бего Симодос», но и для «Ксайфа», «Стратэдж», «Траумен» и Noble Replace. Перед вытачиванием в немецкий станок помещается диск из диоксидной циркония, а в швейцарский станок загружается титановый пруток. Изготовление смоделированных изделий происходит параллельно, то есть на одном станке вытачивается посадочная часть и шахта под винт индивидуального абатмента, и в это же время на другом станке происходит вытачивание анатомической коронки или мостовидного протеза из диоксида циркония. После максимального вытачивания происходит отделение абатмента от места соединения с титановым прутком и дошлифовывание его поверхности в станке фрезой. В результате получается индивидуальный абатмент с идеальной шлифованной поверхностью и обладающей наивысшей точностью, посадки абатмента в имплантат, смоделированные поверхности и прилегание коронки на этот абатмент. Данный швейцарский станок широко используется в производстве швейцарских часов, а до упоминания швейцарском качестве и немецкой точности позволяет гарантировать безупречный результат. После изготовления коронки в станке, зубной техник удаляет коннекторы, места соединения коронки с диском и зашлифовывает эти места. Далее работа обжигается в специальной печи синтеризации фирмы «Декема» Германия при высоких температурах в течение нескольких часов. Затем зубным техникам наносится специализированная керамика «Е-МАКС» e немецкой компании «Айвуклар». В результате проведения трехэтапного контроля качества инженеров бега и зубных техников нашего каткан центра передовых немецких технологий и новейших специализированных программ в кратчайшие сроки изготавливаются высококачественные индивидуальные титановые абатменты, анатомические коронки и мостовидные протезы из диоксида циркония, нужные формы и прикуса, наивысшей точности и безупречного качества.